Сколько проработает тот или иной проект, я не админ, я не знаю. Вот сегодня получил очередную выплату с проекта Мал. Более подробно ты найдешь информацию у меня на сайте. Вот перейдешь, старт был 04 .04 .04 2023 года. Вот ссылка, вы перейдете, там будет более подробно о данном проекте. Сейчас я вам хочу на примере, проекта Лайк like, показать как работать вот в таких вот проектах и получать вот такие выплаты здесь выплаты я получаю ежедневно итак переходим на данный проект называется он Лайк like. вот так он будет выглядеть регистрацию я уже в своих видеороликах показывал как проходить вот можете посмотреть последнее видео здесь я показывал как пройти регистрацию это новый проект в моем портфеле Fast проект это здесь можно быстро либо же заработать деньги либо же быстро их и потерять также читайте правила инвестирования все будет в описании к данному видео Итак, здесь когда мы все приобрели нам нужно нажать кнопочку vip и выполнить здесь 5 задач в этом проекте 5 задач в другом проекте там одна задача но они чуть одинаковые но отличаются иногда вот такими вот задачами для выполнения. И сейчас я в этом видео выполню 5 задач и сделаю выплату. Закажу очередную выплату, мы с вами посмотрим, как быстро приходят выплаты, платят проект, либо же не платят. Ну, я думаю, он еще будет работать и платить, приносить нам доход. Окупаемость с данного проекта приблизительно 10 дней. Это когда вы купите VIP статус 2. Если вы купите VIP-статус 1, то окупаемость наступает там на восьмой день. Более подробно, вот на сайте у меня все здесь прописано. Далее, после выполнения задачи, переходим на главную и нажимаем кнопочку ⁇ Вывести деньги ⁇ Ежедневно нужно заходить, выполнять задачи и выводить... Деньги Также если вы хотите зарабатывать больше Вот в таких вот фаст проектах Здесь вот есть партнерская ссылка Вот она Копируйте ее, раздавайте друзьям партнерам И будете зарабатывать на партнерской программе У меня вот уже 143 партнера В команде Они уже сделали депозиты на 580 долларов И вывели от 860 долларов Вот партнерская программа Здесь на три уровня Итак, давайте перейдем, посмотрим на выплату. Видим, вот последняя выплата у меня 8 долларов 88 центов. Обновим страничку. И вот она, выплата 7 долларов 70 центов у меня уже на счету. Данный проект он платит. Все ссылки будут в описании. Переходите, ознакомьтесь с проектами, смотрите статистику. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.